Займы пенсионерам до 75 лет в Нижегородском кредитном союзе от 10 до 200 тысяч рублей по 13% годовых. Работающим и безработным пенсионерам. Рассмотрение заявки за один день. Звоните на бесплатный номер 8 800 707 37 24. Годные займы пенсионерам до 75 лет в Нижегородском кредитном союзе.